Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский средний танк 10 уровня Объект 907 Карта границы империи Игрок Кремон Если обратить внимание на мини-карту Видно, что ну, правый фланг Фактически бросили Всего два тяжелых танка И одна ПТ-шка туда отправляются. Ну, хотя у противника может быть Аналогичная ситуация В том направлении обычно отыгрывает. Хорошо бронированные, да, потому что там рельеф позволяет, ну, играть от башни, там, так далее и тому подобное. Пока что у противника видно, что там один объект 277, ну, и Т-100 на верхушке. Вот, два тяжа. Оба вражеских тяжа тоже отправились туда. Счет урона пока что не открыт, а уже 0-1. пошла команда вперед не сидится на месте но иногда бывает так наступает думает что там противников мало а оказывается что они просто там засели все в кустах вон там уже три СТ-шки оказывается ну теперь две и союзники так летят летят вперед и сливаются. Успел там противник, да, торчал лючок, но он как-то прям почувствовал Так, хоп, и заныкался Счет 1-2, по-моему, на правом фланге Сейчас там для союзников все закончится Там еще, если мне Я КПЗ ПЗ Е100 Счет 2-2, 2-3, быстро меняется 3-3, тут же 3-4 Тут еще колесник удирает Всё, на правом фланге остался один Т110. Ну, надолго его тоже, я думаю, не хватит. Счет 3-6, 4-6. Не получается пробить Т-100 ЛТ. Тот в ответ тоже выстрелил, но также не пробил. Ну, Т-110 Е3 пока что там обороняется. Но это... Один раз выстрелит, уйдет на КД и все, пропало. Опасный момент. и Везет здесь 907-му. Промахивается каким-то чудом гриль. Вот, получает первое пробитие в этом бою 907 Не стал таранить СТТБ. ТТБ. Ну, понимаю, да, что при таране он тоже потеряет много прочности. Противники там уже к базе вышли Четвером или пятером, не четвером да, Там ВЗ-55, Объект-277 Яга и Т-100 ЛТ Счёт 6-8 Арта успела удрать Вся вот там Расположилась на горе А кто-то, по-моему, вообще не следит За развитием событий Не знает, что такое мини-карта Некоторые союзники как шли в наступление, так и шли. Никто не подумал о том, что надо возвращаться, защищать базу. по-моему, минус одна арта будет союзная. Нет пробития. Второй раз в этом бою стреляет по тесту ЛТ и не получается пробить. Вот, третьи попытки есть все-таки. А теперь на защиту Ну, хотя время еще есть Целая минута до захвата Да еще и противник, оп, и съезжает А союзников все меньше И меньше Ну, их практически уже нет Один снаряд танканул 907 теперь пока ВЗ Перезаряжает барабан Главное под Ягу не выскочить Неизвестно, где Яга Следующий на очереди объект 277. Надо добирать 277-го. Тут помогают союзники. Прячется 907-й от Т-100 ЛТ. Тут за корпусом 277-го. Где же Яга? Минус еще один союзник. Все вдвоем остаются против шестерых противников. Не получается пробить Барсука, который едет по душе Удуса. А, не, по душе Удуса едет. Там Яг ПЗ, вон он где. Это надо было столько времени тратить, чтобы забраться туда-обратно на горку. Ну, Удас перед смертью хотя бы немного помог 907-му. Он уничтожает якобы за 100 907-й в одиночку против пятерых. С запасом прочности 666. Ага, -а -а, бывают же такие совпадения. Дьявольское число. Ну, арта сама приехала. Еще один противник, пятый уже уничтоженный где-то недалеко еще одна арта походу Как они дружно прям взяли сюда, приехали и облегчили задачу 907 И не придется потом ее искать А то как бывает в таких боях Все противники уничтожены, а потом приходится арту искать Получает пробить от Т100ЛТ, там еще приезжает гриль Разрушено здание Выстрелом от гриля Че он надеялся <смех> на вылет Через здание пробить 907 Есть минус еще один Гриль уже должен был Перезарядиться Промахивается гриль Ну не промахивается там попадает Не знаю в ствол или куда-то В общем Грилю Пора в ангар да, динамичная такая развязка. Ну что, один на один с Барсуком. У Барсука прочности, по-моему, побольше, чем у 907-го. Задача, в принципе, не из простых. Ну и Барсука пробить. Тоже надо постараться. Ну, хотя у 907-го только золотые снаряды остались. Я не видел, у него другие были, нет? Ну вот вторым выстрелом не удается пробить. Барсук идет, идет вперед. Ставит его на Гуслю. Если ремка на КД, то у Бурсука шансов никаких нету. Все, теперь просто гусли. Перезарядка у 907 очень быстрая. Остается еще на три выстрела прочности у Барсука. Ну, и это финал. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.